Холодным вечером вы спешите домой. Вдруг вы видите старика, который сидит скрючившийся на скамейке. Вы удивляетесь, почему старик сидит на улице в такую холодную ночь. Любопытство и сострадание заставляют вас подойти и начать с ним разговор. Вы спрашиваете его, почему он все еще сидит здесь поздней холодной ночью. Он устало отвечает, что потерялся, не смог вернуться домой, потому что его глаза слепы. У него также нет родственников. Глядя на этого человека, который является ровесником вашего отца, вы чувствуете к нему сочувствие. Вы спрашиваете, не голоден ли он, и предлагаете ему поесть. Старик поднимает лицо в знак благодарности, открывая устрашающее лицо. Вы видите две черные глазницы, которые выглядят впалыми. У него нет глаз. Он не чувствует голода и просит вас отвезти его домой. Конечно, вы соглашаетесь без колебаний. Вы, старик, уютно беседуете во время прогулки до дома. После того, как вы проводите его до дверей, вы собираетесь попрощаться с ним и пойти домой. Однако мужчина просит вас остаться поужинать с ним, потому что он чувствует себя одиноким. Хотя вы сомневаетесь в этом, вы принимаете его приглашение. Странно, что он очень хорошо готовит, несмотря на свою слепоту. Особенно тушеное мясо, вкусное и уникальное. Вы никогда не ели такого вкусного блюда? После еды вы прощаетесь с ним и собираетесь уходить, и вдруг вы устаете и засыпаете на диване. Мгновение спустя вы просыпаетесь и видите перед собой человеческую фигуру. Нет, это не слепой старик. Это существо, похожее на человека, но причудливое и чрезвычайно страшное. Оно медленно приближается к вам. Вы пытаетесь встать, но ваши конечности онемели. Конечно, это тот проклятый слепой старик что-то подсыпал еду. Монстр медленно открывает свою отвратительную пасть на животе. Он использует две длинные руки, чтобы запихнуть вас в свой желудок и теперь вы знаете что сбежать из этого проклятого места невозможно и кроме мучительной смерти ничего не остается этот ужасающий монстр SCP-957 – человекоподобное существо, которое в настоящее время проживает в доме в штате Кентуки. Его рост составляет около двух метров, а вес – 75 килограммов. Внутренние органы отсутствуют, что видно по большому отверстию на брюшной стороне туловища. Кроме того, похоже, что он не нуждается ни во сне, ни в питании. Взаимодействие с персоналом показало, что существо способно говорить и свободно свободно владеет английским языком, но предпочитает говорить на неизвестном в настоящее время языке. Оно не проявляет открытой враждебности по отношению к персоналу фонда, но часто отказывается сотрудничать при опросах и тестировании. Попытки удержать SCP-957 для этих целей оказались неэффективными из-за несоразмерного уровня силы существа. SCP-957 всегда будет проживать в доме с населением один человек обозначенным здесь SCP-9571. Когда экземпляр SCP-9571, с которым SCP-957 живет, умрет, сущность деанимируется из этого места и снова появится в ближайшем месте, населенном людьми. После этого она найдет проживающего там человека и заставит его тело пройти сквозь явный портал в грудной полости, где субъект останется примерно на 4 часа, прежде чем выйти. После этого SCP-9571 лишится глаз, а также продемонстрирует радикальные изменения в памяти. Эти люди будут верить, что они были слепыми всю свою жизнь и обладают знаниями о шрифте Брайля и жизни без зрения. Кроме того, они будут верить, что SCP-957 — это близкий член семьи, дорогой друг или партнер в интимных отношениях, который был сильно обожжен по всему телу. Поэтому они проявляют привязанность к существу, но отказываются прикасаться к нему. Раз в месяц SCP-9571 будет заходить в людные места и симулировать бедствия из-за своей слепоты. Похоже, он делает это для того, чтобы обмануть людей и помочь ему вернуться в дом. Как только у SCP-957 успешно заманит человека в здание, он закроет двери и с шумом пройдет в столовую и сядет, пока SCP-957 не обратится к нему после общения с человеком. В этот момент SCP-957 подойдет к человеку, и черный сферический барьер окружит двух субъектов. Это препятствие состоит из неизвестного вещества и, по-видимому, непроницаемо. Эта структура обычно остается на месте в течение примерно, пяти часов. Однако было отмечено, что она может исчезнуть уже через 30 минут после появления и до 27 часов после него. Обычно человек за это время претерпевает сильные физические изменения. В 30% случаев человек превращается в груду органов, как бы организованных по соответствующим биологическим системам. SCP-957 затем обычно используют эти останки для приготовления еды для scp 9571 Остальные 70 отвозятся в камин дома и сжигаются. Фонд начал много расследований относительно подозрительной деятельности SCP-957. 16 октября 2006 года года SCP-957 был замечен приближающимся к извлеченному человеку во время обычного ежемесячного мероприятия. Непрозрачный барьер окружающих субъектов проявлялся как обычно, однако было отмечено, что он произвольно стал прозрачным, но все еще присутствовал во время этого мероприятия. Персонал сообщил, что вид из области показал сцену с группой сущностей, похожих на SCP-957. Однако казалось, что захваченный человек Человек находится внутри конструкции, и это продолжалось около пяти часов. В этот момент человек, предположительно мертвый, был извлечен из объекта, расчленен и рассортирован на кучу органов. После этого барьер, деманифестированный в SCP-957, вместе с останками человека снова появился в доме. По состоянию на 13 марта 2007 года лингвистам фонда удалось перевести достаточные языка SCP-957, чтобы расшифровать основные предложения и фразы, произносимые существом. Эта информация не должна быть известна SCP-957, и персонал должен продолжать общаться с ним исключительно на английском языке. 6 июня 2008 года было замечено, что SCP-957 вступил в продолжительный разговор на своем родном языке с невидимым человеком. Аудиозапись этого разговора была записана скрытыми аудио- и видеозаписывающими устройствами в доме, переведена лингвистами фонда и расшифрована ниже. «Сколько мне еще здесь оставаться?» Но «Это ненадолго, брат. Твоя маскировка работает великолепно, и твой план очень убедителен. Гораздо лучше прежнего. И ты все еще можешь свободно говорить на нашем языке, верно?» «Правда, правда. Здесь внизу скучно и утомительно. Неудивительно, что старый разрушил свое тело. Эти физические формы так болезненны. Терпение, терпение. Мы должны позволить им присматривать за немногими, чтобы Сим и я могла свободно работать. Мы скоро закончим наши исследования, не волнуйся. Понятно. Отлично, я поговорю с тобой в следующий раз. Кстати, ты должен снова создать ложный сценарий. Да, как-нибудь скоро. Увидимся в следующий раз. После вышеприведенного диалога, фонд обнаружил, что вся текущая деятельность SCP-957 была направлена на то, чтобы отвлечь фонд. У него есть более серьезный план, угрожающий человеческому существованию. В настоящее время за SCP-957 ведется слежка с помощью удаленного видеонаблюдения, установленного там, где он сейчас находится. Персоналу разрешено приближаться и опрашивать сущность при наличии разрешения от четырех сотрудников третьего уровня или выше. Один субъект D-класса должен поселиться в ближайшем к месту нахождения SCP-957 доме, чтобы поддерживать гражданское воздействие на сущность. Дом SCP-957 должен отслеживаться на предмет признаков необычного поведения scp 957 а именно симулирование беспом из-за слепоты. Если это будет замечено, субъект D-класса должен быть отправлен, чтобы сопроводить SCP-9571 обратно в его дом.